Всем привет! Простите, что долго видео не било. Нас уже 103, это много спасибо. Кто кушает, приятного аппетита, ами приступаем. Я расскажу, как зафюзить без ельфов эксклюзивку. Ну и нам надо к фузилке подойти. Два хакеркеты и один хакер-акты за небольшим шансом получиться арбузик и эксклюзивка. Но ну это только первый с который я знаю. Я поищу еще фюзи и сделаю ролик. И это все над роликом, всем удачи и всем пока.